Сейчас лето, без рубашки нормально, тем более, что... А, подожди, я же хотел спросить тебя про псориаз, у тебя же он был, да? Да, да, да, такое было мое время, и я никак не мог от него избавиться, куда бы я ни обращался. Мне все что-то прописывали, но никакого действия не было, пока не наступил тот самый момент, поворотный момент, так сказать, в моей жизни, попалась женщина, которая хорошо разбиралась в этом, и она подобрала мне программу из этих самых составляющих БАДов, которые э, надо было пропить. Я их пропил, и по прошествии этого курса у меня э, исчез псориаз, чему я очень рад. Подожди, я уточню. То есть, э, ты начал, что ты конкретно начал делать? Ну, сначала, как на, по программе, это очистка, подготовка организма. То есть, ты почистился и после этого получил по по по какие-то результаты? А, ну, просто результат еще не было видно после очистки, потому что очистка несет в себе смысл главный, подготовка организму, угу. очищение. И что ты, когда дальше пропиваешь, то организм уже готов все это воспринять в полной мере. У -у -у. Потому что если организм не готов, то это будет полумера, можно так сказать, потому что не все, не весь организм. Готов э, работать так, как бы ты хотел. А после скольких очисток у тебя начали появляться э, изменения? Изменения? Ну, я так думаю, это прошло некоторое время, ну, не меньше, не меньше двух-трех месяцев, пока не начался сам процесс очищения. Потому что там не, не было так, что ты вечером лег, а утром встал, и ничего нету. нет. Нет, э, просто э, запускается процесс и начинает тогда... Э, все работать в организме внутри так, что а э, наружу, на коже, это проявление не самой кожи, а это то, что у нас в организме происходит, и выдает на кожу, чтобы ты обратил на это внимание. И тогда, когда вот организм начинает э, работать так как, так, как ты пьешь, определенные, конкретно подобранные БАДы, которые специально подбираются под, это, под каждую под каждую ситуацию подбирают определенные бады. Не просто так пьешь, а БАДы пьешь в кучке там и все. Нет. Они имеют каждое свое направление и свое назначение. То есть важно, чтобы тот, кто тебе назначает, чтобы был этом и понимал, как это да, работает. Да, вот это очень важно. Тогда ты понимаешь в купе, какие БАДы вместе, что они дают. Сам по себе каждый БАД может быть очень интересным быть, но в купе это проявляется целенаправленную такой вот. И тогда вот начало начало, когда сначала эти белые пятна, они начали как бы бледнеть, бледнеть, и видно было, что организм начал работать. Вот. Тут очень важно, конечно, пить э, Понимаешь, что ты пьешь И для чего ты пьешь Сколько прошло времени между тем, как ты начал И когда это уже начало проходить И когда это прошло Ну, где-то где около года, наверное, ушло На то, чтобы э, Это почти исчезли пятна А полное очищение прошло вот Где-то полтора года Где-то. Почему я это говорю, полтора года Потому что, э, кроме этих пятен э, То, что мы говорим, псориаз У меня на теле был еще один шрам Очень серьезный ожог Просто был И храм очень такой, э, на груди, он очень был такой, рубец прям такой. Но когда я пропивал эту программу, у меня мало того, что исчезли э, вот эти все пятна на коже, то, э, о чем говорила, что организм уже восстановился, uh -huh. и все работает нормально, только ну, этот рубец исчез. Теперь у меня от этого руца даже следа нету. Вот, настолько это было хорошо, подобрана программа. Грамотно подобрана вообще. Ну, отлично. Я смотрю, у тебя сейчас вообще никакого даже намека нет, что да, был ну, псоряз. Был очень серьезный рубец был. Сейчас его даже нет. Он как палец толщиной ну, был рубец. Ну, псоряза тоже, я вижу, уже нету. И я так думаю, что он к тебе уже не вернется. Ты, ты, после этого ты потом закончил это делать или продолжаешь чиститься как-то? А, нет, я когда закончил пить программу, то мы просто потом уже в дальнейшем, мы периодически... Чистили свой организм как минимум два раза в год, делали чистку организма для того, чтобы органы не заживлялись, то есть не было ожирения органов, не зашлаковывались трубы наши, по которым идет питание. И поддерживаем это состояние, мы пропиваем, когда необходимо что-то там попить еще, которое к БАДе подходит в этот период времени. Там есть периоды, зимний период, там весенний период, осенний. Это тоже надо учитывать для организма, когда надо мобилизовать те или иные моменты. Для этого существует масса интересных базов, масса. Надо просто грамотно к этому подойти, я так думаю. Ну, отлично, то есть для теперь ты делаешь все для профилактики, уже болезни надо убирать, надо просто поддерживать. Да, конечно, потому что мы не пользуемся медицинскими никакими лекарствами уже более 20 лет, потому что мы поддерживаем организм в чистом состоянии и не запускаем внутрь никакой болезни, просто тогда ничего не надо лечить, все работает. Нескромный вопрос, сколько тебе лет? Ну вот, на носу 75. О, ну вот, смотри, люди в 75 полностью на лекарствах у врачей, там постоянно отмечаются, и вот человек, который вообще к врачам не ходит и нигде не отмечается. Ну да, даже, ну, нет необходимости просто в этом, мы никакие лекарства вообще в аптеке не покупаем, только если надо вату купить и йоту. Ну отлично, спасибо, Валер. Да нет что. Yeah. <laughs>